Здравствуйте. В эфире Инсталайфс Института психологии и образования. Казанского федерального университета в эфире я Диана Шилова. И сегодня, в ходе сегодняшнего прямого эфира, вы сможете задать вопросы о поступлении, приеме документов, образовательных программах, вступительных испытаниях, условиях приема и особенностях учебного процесса. На вопросы абитуриентов ответит доцент кафедры общих психологии Афанасьев Павел Николаевич, координатор приемной комиссии Института психологии и образования Путулянна Рина Сергеевна и доцент кафедры педагогии. Высшей школы Сибгатульна Татьяна Владимировна. Думаю, начнем с общего вопроса, что из себя представляет Институт психологии образования, кого там готовят, как происходит процесс учебы. Да, добрый день, уважаемые абитуриенты, родители, все, кто присоединился к нам. Институт психологии и образования является ключевым звеном в системе педагогического и психологического образования Казанского федерального университета. В нашем институте имеются следующие направления и профиль подготовки. Направление это специальное дефектологическое образование, профиль подготовки, логопедия, специальная психология, это бакалавриат. Также у нас имеется клиническая психология, подготовка, профиль клиника-психологическая помощь ребенку и семье это специалитет. У нас имеется психология направление. Профиль – это классическая, то есть общая психология, то бакалавриат. Также имеется психолого-педагогическое образование, имеются такие профили в этом направлении, как лечебная педагогика и психологическое консультирование бакалавриат, детская практическая психология бакалавриат. Педагогическое образование с двумя профилями подготовки. Это дополнительное образование плюс иностранный английский язык. Это начальное образование плюс э, иностранный английский язык. Также педагогическое образование включает в себя такой профиль, как дошкольное образование и начальное образование. Это все бакалавриат. Но у нас также в нашем институте имеются магистрские программы, 23 магистрских программ. На каждом направлении и на каждом профиле имеется определенное количество магистрских программ, куда, в принципе, очень много желающих всегда поступить. Это очень востребовано на сегодняшний день, и конкурсы довольно-таки высокие. У нас уже появился первый вопрос, это сколько бюджетных мест на общую психологию, я думаю, мы обозначим сколько мест и в общем сколько бюджетных мест. Да, к сожалению, в этом году у нас на общую психологию, на бакалавриат бюджетных мест вообще не предусмотрено, форма обучения будет только контрактная. А В общем, по институту, по самым популярным, наверное, направлениям можно обозначить? Ну, в принципе, у нас самое популярное направление – это психология, в общем-то. Потом у нас идет специально-дефектологическое образование, логопедия. Там у нас есть бюджетные места, там у нас 17 бюджетных мест. Также у нас имеются бюджетные места на клинической психологии, у нас там 19 бюджетных мест. Бюджетные места имеются на педагогических профилях, практически там по 20-25 бюджетных мест имеется. Но надо понимать, что на кажд... в каждом общем количестве бюджетных мест определенное количество оттуда вычитается на места для э, особой квоты то есть это инвалиды сироты и так далее а что насчет аспирантуры как будет проходить поступление в этом году аспирантура будет проходить также как и проходила ежегодно это будет Скорее всего, известно ближе к началу приема документов в аспирантуру, где-то конец августа, начало сентября. Общее положение об аспирантуре можно посмотреть на сайте Казанского федерального университета. Угу. Ну, у нас уже накопилось... Парочку вопросов, связанных как раз таки с процессом вступительных испытаний. Как это будет проходить в случае магистратуры? То есть, если госэкзамены отменили, как будет проходить этап вступительных экзаменов? Будет собеседование или же какой-то тест? А, поскольку в этом году в связи с определенными событиями, с коронавирусом, у нас все обучение перешло на дистанционный формат, то и вступительные испытания у нас также будут проходить в дистанционном формате. Что касается магистратуры, магистратуру будет поступать на профили, где имеются бюджетные места по тестированию и по написанию мотивационного интервью. Общая значит, программа она ничем не отличается от той программы, которая вывешена на сайте по поступлению в магистратуру. Все вопросы и все принципы, в принципе, они сохранены. Единственное, вот то, что тот формат собеседования, которое проводила приемная комиссия, она переведена в формат тестов и написание мотивационного интервью. Это для тех, кто планирует поступить и кто претендует на бюджет. Кто же будет поступать в магистратуру на контрактной основе, для них будет дана тематика мотивационного эссе, надо будет выбрать одну из предложенных тем, написать мотивационное эссе и она отправится на электронный адрес председателя приемной компании. А примерно это все будет проходить в Microsoft Teams, скорее всего, да? Это ну, это скорее чемпионате. всего, да. Скорее всего, это будет в Teams. Это уже обрабатывается непосредственно в приемной компании, то есть на сайте университета это все будет вывешено к 20 июня, когда начнется уже... Работа приемной комиссии и прием документов, к этому времени уже вся информация полностью будет вывешена на сайте университета угу. Я думаю, кто-то, наверное, еще не определился, все-таки с направлением, куда он собирается поступать, выбрал предметы ЕГЭ а Какие предметы нужно сдавать, чтобы поступить в институт психологии образования, то есть чтобы... Примерно определиться но ну, для э, тех профилей которые у нас имеют психологическая направленность это психология специальное ологическое образование психолого-педагогическое образование туда э, русский язык математика профильная и профильная биология а что касается педагогического блока туда профильная математика русский язык и обществознание. это mm -hmm. вот те э, дис дисциплины егэ которые необходимо сдавать mm -hmm. Два основных направления психология и педагогика, где проходят практику после окончания первого, второго, там, третьего, четвертого курса студенты, чем они занимаются непосредственно, где эта практика проходит? Ну, я думаю, что более детально на эти вопросы ответят мои коллеги, поскольку они более тесно. Ведут, так скажем, практические занятия, практику у своих студентов и магистрантов, поэтому вопрос можно адресовать поэтапно. Татьяна Владимировна в педагогическом блоке и Павел Николаевич, это блок психологии. Добрый день, уважаемые абитуриенты. Дело в том, что наша кафедра занимается обучением магистрантов, да, то есть у нас магистратура по направлению педагогическое образование, и на нашей кафедре, кафедре педагогики высшей школы, 11 магистерских программ. Так вот, по поводу практик на этих программах, все магистерские программы у нас проходят распределенную практику педагогическую. Что это значит? Это значит, что магистранты практикуются без отрыва от основной учебы в течение всего времени обучения. То есть уже начиная буквально с первых недель обучения, они прикрепляются к передовым нашим самым лучшим, самым продвинутым образовательным организациям и работают в них, практикуются в них еженедельно, несколько дней в неделю. То есть, допустим, три дня они обучаются, и три дня они проходят эту практику. Таким образом, у нас получается, что за два года магистрант получает полный обзор каких-то практических компетенций, которые он должен приобрести, и имеет возможность их отредактировать, откорректировать в процессе практики в процессе работы. И я хочу сказать, что большая часть наших магистрантов уже трудоустраивается в процессе обучения, и они приобретают так необходимый им опыт работы. Ведь вы знаете, что очень тяжело сейчас трудоустроиться без опыта работы, а здесь получается наш выпускник, он имеет и хорошие практические навыки, и параллельно опыт работы, часто официально зарегистрированный, да, то есть уже э, с, с трудовой книжкой. Вот это, я думаю, очень важно и очень ценно, а что касается бакалавриата, тут, наверное, Нарина Сережина, вы более подробно скажете, потому что по бакалавриату не знаю Да, по бакалавриату mm -hmm. педагогического профиля я тоже тогда, вот, Татьяне Владимировне, в помощь скажу о том, что наши бакалавры проходят практику на площадках наших лицеев это IT-лицей, это лицея имени Лобачевского, а также школ, которые закреплены за нашим Казанским университетом. То есть, те школы, с которыми мы сотрудничаем, это достаточно большое количество хороших школ, лицеев и гимназий которыми мы сотрудничаем на сайте нашего университета представлен есть перечень этих школ с которыми казанский университет заключает бессрочные договора о том что они будут принимать наших бакалавров тебе на практику и ребята достойно проходят там практику угу. да, добрый сказал. день Психология как на уровне бакалавриата, так и магистратуру тоже студенты проходят практику и основной упор мы делаем на сотрудничество с психологическими центрами города казани где, собственно говоря, студенты имеют возможность тоже проходить практику и а, осваивать в такие, можно сказать, первичные навыки вообще психологической помощи, да, психологической работы с населением. А сейчас вот основной акцент именно есть тоже договора вот с психологическими центрами, и наши студенты проходят практику в основном там. Вот. Частично есть возможность прохождения практики тоже у нас а, при кафедре, но это уже больше такая непрактическая, больше там связано с педагогическими направленностями. Да, или то, что больше связано с работой со студентами. Да. Ну, в целом практику проходят все и бакалавры, и магистры. Угу. Поступив на клиническую психологию, в дальнейшем не могу стать я нейропсихологом? А, нет. Нейропсихологом стать нельзя без медицинского образования. Чтобы быть нейропсихологом, нужно иметь медицинское образование. А у нас это помощь ребенку и семье. Клиника психологическая помощь. Это больше... Психологическая uh -huh. сторона, uh -huh. больше психологическая составляющая это не нейропсихология. Нейропсихология это медицинский аспект. Uh -huh. А можно чуть понятно объяснить, что такое у себя клиническая психология? Ну, ну, это... Клиническая это не наша, наша общая больше. клиническую очень сложно <laughs> сказать, да. Но вы, как, если смотреть все поле психологической такой специализации, да, то есть ну, вот наша кафедра общей психологии она больше ориентирована на психологию классическую. Это акцент на фундаментальную подготовку в области психологии и возможности, собственно говоря, потом профессионализироваться как и в консультативной психологии, в организационной психологии, в социальной психологии. А клиническая психология уже более ориентирована на такую клиническую помощь. Да? То есть клинические психологи имеют возможность работать в медицинских учреждениях и на стыке где-то вот с психотерапией, психологии То есть в этом плане клиническая психология, она... Ну, то есть, само название на более клинически ориентированное, да? то есть дает возможность работать с людьми, у которых есть уже некоторые, возможно, какие-то диагнозы, да? но не как врачи, а прежде всего как психологи. Угу. Да, есть... вот здесь вот надо четко понимать, что в качестве врача он работать не может, да, то это... только в психолог, качестве психолога. Угу. И вы уже говорили, Нарина Сергеевна, но повторим для наших зрителей, потому что поступил вопрос, какие бюджетные программы для магистров есть и можно ли с другим образованием бакалавра поступить в ВПО. Да, с любым образованием бакалавриата можно поступить в магистратуру. У нас есть магистратура педагогическая с бюджетными местами, там несколько... Татьяна Владимировна может сказать, какие именно профили подготовки есть. Также у нас на специально-дефектологическом направлении профили есть два, две магистрские программы с бюджетными местами, и психолого-педагогическое тоже направление имеет две магистрские программы с бюджетными местами. Также у нас есть в этом году набор на... А бюджетные места имеются на психологию, это психология в бизнесе. Угу. И, Сергей Николаевич, опять к вам вопрос: чем клинический психолог отличается от психиатра, наверное? Смужет ли Павел Николаевич, да. Вот, эм, Ой, простите. Прежде всего, психиатр это врач. Вот. И как врач он имеет право работать с людьми, у которых есть какие-то диагнозы, да, то есть работать в психиатрических клиниках. Вот. А клинический психолог ⁇ это все-таки человек, который более ориентирован на работу то, что называется, с психически здоровыми людьми. Вот это вот основное отличие. То есть все-таки психология иногда так путают, да, психологию, психиатрию, где психотерапию, да, что вот психо... психолог работает со здоровыми людьми. Психолог помогает человеку, у которого нет диагноза. Вот. А уже вот психиатр, психотерапевт, они могут иметь, ну, имеют право работать с людьми, у которых есть какие-то диагнозы и отклонения. Есть, вот, это Сфера работы разная. А что в случае двойных дипломов, это многим интересно, в случае стажировок за рубеж или же годичной программы, можно ли пройти где-то после EPO или же во время обучения в психологии? Да, Татьяна Владимировна более подробно ответит. Да, действительно, во время обучения в ИПО можно пройти стажировку за рубежом, поскольку мы сотрудничаем с множеством вузов зарубежных. Ну, в частности, очень активное сотрудничество у нас с Техническим университетом Дрездена. А у нас магистранты ежегодно уезжают туда на полугодовое обучение, то есть без отрыва от основного обучения. Часть дисциплин они проходят там и практику тоже. А здесь, конечно, очень важным условием является знание иностранного языка. Поэтому при собеседовании, вот обычно при поступлении, мы этот вопрос сразу заранее проясняли, чтобы потом можно было отбирать кандидатов на такое обучение. Ну, обычно от 2 до четырех студентов в семестр у нас проходит такое обучение по обмену. В то же время зарубежные студенты из вузов этих приезжают к нам и учатся на наших программах. Я хочу сказать, что это возможность для студента, для магистранта не только посмотреть есть зарубежная система образования, научиться чему-то. Но это еще и колоссальные возможности в плане науки, потому что чаще всего именно вот из этих стажировок приводят очень богатый какой-то эмпирический материал для исследований, для магистерских диссертаций, публикаций в хороших солидных журналах. То есть я хочу сказать, что у наших магистрантов есть очень большие возможности и в плане зарубежного сотрудничества в том числе. Но и кроме того, не нужно забывать, что ежегодно у нас проходит очень крупное мероприятие, Мероприятие. вот буквально мы а, находимся сейчас в преддверии этого мероприятия это а, форум международный форум по педагогическому образованию который в этом году у нас пройдет юбилейный пятый раз и начало шестой. его шестой, шестой. юбилей у нас был серьезно ну, вот видите так быстро летит время шестой значит уже форум и вот уже буквально на днях начала 27 27 мая пройдет он тоже в удаленном режиме потому что вот ситуация мировая сейчас не располагает кочным посещением таких мероприятий, но дело в том, что все наши магистранты имеют уникальную возможность принять участие в этом форуме и не только как слушателя, они принимают участие как авторы статей. Да, они принимают участие как докладчики и содокладчики, и, конечно же, имеют там возможность каким-то образом представить результаты своих исследований, результаты своей работы. То есть международная деятельность действительно поставлена очень на высоком уровне, и огромное количество международных связей имеет институт. Все наши студенты, магистранты и аспиранты тем более могут воспользоваться этими возможностями. Mm -hmm. Есть ли какие-то изменения для поступления 11-классников в условиях пандемии? То есть, грубо говоря, как в этом году будет проходить приемная комиссия? Приемная комиссия в этом году будет проходить э, в, так же, как и в прошлом году. У нас уже в прошлом году имелись опыты дистанционного подачи заявления на, для поступления. А, что касается вступительных испытаний, они у нас остаются пока еще также же, в том же формате, три экзамена. А остальную информацию можно будет посмотреть на сайте университета уже ближе к 20 июня, когда начнется уже работа приемной кампании непосредственно. Угу. Все будет дистанционно. Пошагово можно зарегистрироваться, на сайте буду студентом. Пошагово заполнить анкету, прикрепить сканы документов, фотографии 3 на 4 не забыть тоже туда прикреплять и подать заявление в дистанционном формате. И существуют ли какие-то консультации для поступающих в магистратуру, то есть дополнительные какие-то инъекции? Консультации, естественно, будут, они, наверное, также будут проходить дистанционно, вот тоже на ТИМСе, как вот, в принципе, проходит наше сегодняшнее обучение, и расписание, оно будет представлено уже к тому моменту, когда... Будут поданы заявления в личный кабинет каждого подавшего заявления. Будет, дан, будет дано расписание, где будет написано, в какой день у них будет проходить консультация, в какой день у них будет проходить тестирование, либо мотивационное письмо. И какой минимальный балл будет в этом году для поступления, и где можно ознакомиться с примерными ценами на обучение? Материалы все доступны на сайте университета в разделе а, ну там поступление буду студентов вот, а, иконочка абитуриенту и школьнику, нажимаем, находим бакалавриат либо магистратуру, либо специалитет уже, кто на какой профиль будет выбирать себе а, пожелания, куда будут подавать документы. Там, значит, проходит по ссылочке программа вступительных испытаний есть такое. Вот в этой программе все есть, все доступно, написано, ничем она не будет отличаться. Mm -hmm. Только вот разница будет в том, что весь формат вступительных испытаний будет проходить дистанционно. Mm -hmm. А как в этом году будет проходить прием иностранных граждан? Прием иностранных граждан будет проходить тоже в дистанционном формате. Уже с 22 июня будет первый поток вступительных испытаний для иностранных граждан. То есть Желающие иностранные студенты, которые хотят поступить в наш университет, в наш институт, они уже 22 июня на контракту формы обучения могут соответственно, сдавать вступительное испытание. Также заполняется заявление в дистанционном формате, прикрепляются сканы документов. Сканы документов все должны быть заверены нотариально. И подача заявления, и welcome. Mm -hmm. Подача заявления в аспирантуру, магистратуру тоже будет с 20 июня, то есть других смещений не дать, нет? А в магистратуру да, в аспирантуру чуть позже, как обычно угу. Так, ну, мне бы, думаю, хотелось бы услышать поподробнее про каждое, наверное, такое интересное какое направление, уникальное именно программу, которая представлена в институте психологии и образования у нас все программы уникальны, у нас а все может, программы что прям очень, очень есть что-то интересное. Совершенно новое, а -а. чего нет у других. Ну, во-первых, начнем с того, что из всего то, что мы вам представили, у других нет, за исключением каких-то педагогических программ и профилей, да, психология, логопедия, специально дефектологическое образование специальная психология, клиническая психология, это все есть только у нас. И поэтому каждая из этих программ уникальна и везде очень интересно сейчас, Честно говоря, делать какой-то определенный акцент на одну из программ, это просто, ну, я думаю, что, наверное, кто-то из коллег может просто обидеться, что чью-то программу мы не представили, да, поэтому у нас все программы уникальны, и на любую программу можно прийти, очень интересно. Вообще, в принципе, учиться в нашем университете, в нашем институте очень интересно. Есть, это студенческая жизнь очень да, Я согласен, что, конечно, у нас каждая программа имеет уникальность. Просто немножко добавить да. от, от психологии. Хотелось, что действительно есть своя наша уникальность, связанная с тем, что у нас есть своя школа, Казанская психологическая школа, школа исследований психических ага. состояний, вот, которая уникальна, я бы сказал, для России. Да, и в каком-то таком мировом масштабе тоже есть своя уникальность и неповторимость в этом. То есть нас знают во всей России. Вот, традиционно у нас и проходит ежегодно Такие международные школы по психологии состояний, раз в три года проходят конференции тоже международные. Вот. И в этом плане, если пойти вот именно по психологии, то есть специализация. Вот. У нас есть своя специализация, своя школа. И по педагогической магистратуре, если позволите, я тоже добавлю. Дело в том, что да, во многих университетах, институтах есть программы педагогической магистратуры, но уникальность наших программ заключается в том, что они объединяют в себе усилия, двух институтов. То есть один ⁇ это наш институт психологии и образования, который дает методическую, педагогическую подготовку, психологический аспект. И второй институт ⁇ это институт профильный. Ну, например, при подготовке учителей химии это институт химии. При подготовке учителей физики, соответственно, институт физики. Да, и вот таких у нас 8 программ, они комплексные. То есть используются лаборатории профильного института, например, химические передовые лаборатории нашего федерального университета или физические, и в то же время методическая, педагогическая и практическая подготовка уже от института психологии и образования. В этом уникальность данных программ, и в этом, наверное, их преимущество очень большое, потому что ну, я не знаю, какой другой институт мог бы похвастаться лабораторным оборудованием, да, таким, какой есть у профильных институтов Казанского федерального университета. То есть здесь учитель знакомиться с такими аспектами работы, с которыми он не может познакомиться в другом месте. Но есть у нас еще одна программа, которая немножечко выбивается. Да? Вот, вот эти восемь программ, они про э, учителей школьных, да? то есть там учатся люди, которые потом пойдут работать в школу. И есть еще у нас программа, которая называется «Педагогика высшего образования» там у нас учатся педагоги высшей школы. И это люди, которые потом пойдут в ВУЗ преподавать, опять же, дисциплины технические, естественно, научные. Да? То есть чаще всего у них базовое непедагогическое образование, и они приходят именно для того, чтобы за эти два года получить мощную педагогическую, методическую настройку к своему какому-то профильному базовому образованию. Потому что зачастую педагог, который работает в ВУЗе, он закончил этот же ВУЗ например, технический, да, и по сути, ну, у него было немного часов там педагогики психологии, а вот такой специальной подготовки у него может и не быть. И сейчас вот поэтому данная программа пользуется большой популярностью. Но ну, а вообще все программы, конечно, уникальны и очень востребованы, это правда. Ну, угу. угу. если не ошибаюсь, в Институте психологии еще специальные классы, которые там, класс истории, химии, там дошкольную вроде какая-то. Да, да, вот есть вещь да. А там что происходит, сам процесс какой? А, ну, во-первых, там учатся наши бакалавры, наши магистры. И в то же время на базе нашего института имеется повышение квалификации да. преподавателей. Поволжский да, Поволжский центр повышения квалификации. То есть учителя, которые работают в школах, они тоже приходят к нам и на наших площадках, наших лабораториях, которые у нас имеются, повышается уровень своей подготовки. У нас это тоже вот классы очень хорошие и довольно-таки востребованные. Туда по графику все попадают. Строго по расписанию. Все по часам, строго по расписанию, да. Какие предметы нужно сдавать для поступления на факультет начальной классы и иностранный язык? Русский язык, математика, профильное общество знания угу. Мне бы хотелось узнать, какие возможности вообще? Мне известно Вам известно, нашим зрителям неизвестно. Какие возможности есть у студентов Казанского федерального университета? Это стипендии, общежития, какие-то там дополнительные баллы во время активности но а, что касается общежития, то наши студенты стопроцентно все заселяются в общежитие. У нас нет таких студентов, которые не попадают в общежитие, если они желают там проживать. Это, прежде всего, деревня универсиады и общежитие студенческого городка нашего университета. А, стипендия имеется и базовая, если, соответственно, студент учится на 4 он получает базовую стипендию также есть социальная стипендия то есть это если предоставляется справка из соцзащиты о том что доход семьи там недостаточен то не дотягивает до прожиточного минимума тоже студенту назначается социальная стипендия также у нас студенты могут пользоваться социальными льготами в нашем казанском федеральном университете там тоже есть определенная статья расходов то есть там, за определенные позиции и вот, как сказать там, многодетным тоже вот, студенты или если по утере кормильца там студент предоставляет определенные справки, пишет заявление то там тоже выплачивается социальная помощь социальная помощь у нас студентам очень в нашем департаменте молодежной политики довольно таки хорошо работает то есть у нас студенты которые обращаются все получают эту социальную поддержку также что касается дополнительных баллов то студенты активисты они имеют такую возможность то воспитательный отдел им присуждают эти дополнительные баллы. И многие преподаватели учитывают это при выставлении баллов в, во время сессии. Все это можно пользоваться этим, если хорошо работать и как бы, принимать активное участие в жизни студенческой, в целом в нашем институте, в университете в целом. Вот. Я хочу сказать, что наш институт в плане воспитательной работы единственный институт, который ежегодно готовит ректоровскую елку для детей, сотрудников, студентов, аспирантов. Это все делается силами наших студентов, непосредственно они, поскольку являются и студентами будущие, которые учителя начальных классов дошкольного образования, психологи, они очень активно в этом плане работают, они сами ставят спектакли, они сами пишут сценарии, готовятся, и у нас всегда это мероприятие проходит прямо на ура. Угу. Для, для всех, и... причем это для всего университета готовится это мероприятие. Угу. Какие индивидуальные достижения учитываются в этом году? За что даются дополнительные баллы при поступлении? дополнительные баллы даются за аттестат с отличием там 5 баллов за значок ГТО, по моему 1 или три балла и соответственно победители олимпиад поступают тоже вне конкурса призеры олимпиад там тоже у них это все можно посмотреть на сайте университета там более такая подробная информация а если я получаю платный бакалавр в другом институте и хочу изучать клиническую психологию в институте психологии и образования, могу ли я поступать, поступить на заочное к вам? Я, а, и к сколько сожалению, будет на направлении клиническая психология заочной формы обучения нет. У нас, в принципе, все, что касается психологии, заочной формы обучения не имеет. Это все только очная форма, за исключением трех магистрских программ. Только три магистрские программы по психологии у нас имеют заочную форму обучения а остальное все только очно но если э, кто-то учится на бакалавриате на контрактной форме э, то он имеет право поступить к нам на очную форму обучения на бюджет при этом набрав э, достаточное количество баллов угу. это нужно типа сдавать какие-то вступительные экзамены получается тоже но ну, это если, из баллов Нет, смотрите если это тот бакалавриат тот студент который ну, образно говоря, года 3 четыре тому назад поступил со своими баллами ЕГЭ в какой-либо другой институт, то эти баллы ЕГЭ действительно, он с этими же баллами может поступить и претендовать на бюджетное место в наш институт. Вот, если баллы действительно в течение четырех лет. Mm -hmm. Вот, то есть ему ничего сдавать не надо. А если это тот студент или вот будущий абитуриент, который закончил какое-то среднепрофессиональное образование, да, имеет там колледж какой-то или техникум, он должен сдавать вступительные испытания на базе нашего Казанского федерального университета. То есть по тем предметам, которые представлены для поступления, по этим предметам он дистанционно сдает экзамены здесь у нас. А в случае, кстати, вот кто уже имеет профильное образование вот, среднее, как у них тоже будут проходить вступительные экзамены? Также все так же. Все также все дистанционно. Единственная возможность будет у тех, кто закончил педагогические колледжи, у них право выбора. Они могут вместо математики или русского языка сдавать педагогику либо начального образования, либо дошкольного образования, в зависимости от того, на какой профиль они будут поступать. Угу. А, как можно перевестись в институт психологии образования? То есть, что нужно, какие документы подготовить и где посмотреть нужную информацию? А, ну, по переводам лучше всего, конечно, посмотреть на сайте и созвониться с деканатом, потому что этими всеми вопросами занимается отдел образования. Угу. Осуществляется ли в КФУ подготовка магистров по направлению, боюсь ошибиться с ударением, логопедия? логопедия. Да, все верно. Логопедия. Если да, то какие вступительные экзамены необходимы, известна ли дата их проведения? А, ну, дата проведения пока неизвестна, в связи с тем, что и приемная компания еще не начала свою работу. Что касается профиля логопедия, то чисто логопедия магистратуры магистратуре нет. Есть в специально в технологическом направлении две магистрские программы. Это технология... Это сейчас, вот, чтобы не ошибиться, я более так подробней э, зачитаю вам эти программы. Это у нас Нейропсихологическое сопровождение в образовании есть и по моему технологии в образовании, что -то. боюсь ошибиться в названии, ну, я думала, а, вот-вот-вот-вот-вот тут... э, нейропсихологическое сопровождение в образовании магистратура и технология профилактики и коррекции девиации у лиц с ограниченными возможностями здоровья. Вот эти вот две программы магистрские, которые у нас имеются на профиле специально дефектологического образования. Угу. А, то есть, как приходит у них практика, Это непосредственно у... кто работает с людьми с, дефект... с дефектами? Ну, у mm -hmm. них тоже практика проходит а, в центрах, как уже Павел Николаевич говорил. Вот у нас есть а, центры психологические, да, где а, потом детские садики, где э, дети тоже вот с девиацией вот такие вот. А, вот там проходят они практику, в школах они проходят практику. А, логопеды в основном это детские сады, и вот эти вот центры, а, школы. Начальное звено Там они проходят практику угу. Очень много вопросов по дистанционному вступлению Как это все будет? Поподробнее немного Просто рассказать Как будет экзамен в аспирантуру проходить дистанционно? Что касается дистанционной подачи документов в аспирантуру и экзаменов в аспирантуру, это, наверное, лучше всего поинтересоваться непосредственно в отделе аспирантуры. Потому что вот, мы все-таки больше работаем с абитуриентами для бакалавриата, магистратуры, нежели для аспирантуры. Потому что в аспирантуру приходит уже Зрелые, сознательные, взрослые люди, которые хотят посвятить себя науке, и тут уже они могут прорабатывать с отделом аспирантуры нашего университета непосредственно вопросы задавать тему либо на сайте ну, на вот по нашим магистерским программам только да. могу сказать структуру теста например да который предложен а, половина вопросов теста именно для магистров по педагогическому направлению это вопросы по педагогике да и половина вопросов теста это вопросы по той дисциплине в рамках которой человек собирается работать педагогом, да, то есть я напомню, что у нас это есть физика, да, химия, математика, биология, математика, история, IT, общество, история, общество ОБЖ, и ОБЖ, угу. да? вот то есть половина вопросов по педагогические и половина вопросов вот по, по дисциплине, за исключением э, вот той самой программы педагогика высшего образования, про которую я говорила, там в структуре теста еще эссе заложено уже в структуру теста и плюс вот э, программу которая айти физико-математическом образовании там в структуре теста помимо вопросов заложены задачи mm -hmm. вот, да? то есть вот такой вот тест он будет предложен э, я так понимаю что удаленно будет решаться и считаться вручную да? то есть или, или автомати автоматически? А нет, автоматически. тесты будут просчитывать непосредственно автоматически, автоматически. автоматически. программа которая вот наш приемная компания занимается а, естественно, задачи и мотивационные эсэ. интервью, эссе, это будет отправлено на почту председателя приемной комиссии, и он, соответственно, с членами комиссии будет просматривать это я все. Это, я думаю, с магистратурой было, да? Это вот магистратура, это а, по да, это магистратуре. Аспирантура? Да. Нет, аспирантура, да. я вот еще раз повторюсь, что касается аспирантуры, это лучше все вопросы задавать непосредственно в отдел аспирантуры да. нашего университета. Угу. Учитываются ли дополнительные баллы за декабрьское сочинение? А, добавляются ли баллы за декабрьское сочинение, которое писали? Нет угу. Ох, Что бы вам еще интересного задать? Даже не знаю Ох. Так, было бы интересно что-то услышать Про, думаю, про поподробнее, про каждое направление И что оно из себя поподробнее чуточку представляет подробнее, но что касается вот педагогической нашей магистратуры да я хочу сказать что интересного у нас интересно у нас то что у нас в институте есть центр специально созданный центр педагогической магистратуры это целый этаж нашего учебного здания специально оборудованный, то есть там небольшие кабинеты небольшие аудитории потому что группы магистерские они как правило небольшие порядка 10-15 человек и каждый из этих аудитория имеет какое-то свое предназначение. То есть там есть аудитория проектирования, там есть лаборатория по физике, по химии, да, как мы сказали, там есть э, аудитория для проектной деятельности, тренинговая аудитория, э, даже кинозал. Да. И вот психологически там есть лаборатории очень интересные, с оборудованием. А, но кроме того, еще э, это уже в отрыве от педмагистратуры, от самого помещения, да, у нас есть две видеостудии в нашем институте, которые предназначены для того, чтобы наши преподаватели записывали свои видеолекции, да? не только, кстати, нашего института, но и других институтов. Но их активно под руководством преподавателей используют и студенты. И вы знаете, вот, особенно магистранты. И вы знаете, что наши магистранты, будущие педагоги, они уже в процессе обучения записывают для себя целый курс видеоуроков. То есть это огромный бонус, я считаю, на самом современном, на самом хорошем оборудовании. В рамках своих практических занятий, в рамках своих магистерских исследований они имеют такую возможность под руководством своих преподавателей в совместном творчестве записать очень хорошие, качественные, профессиональные материалы для своего портфолио и для тех вот дистанционных курсов, которые ведет сам преподаватель. Например, я, как преподаватель, использую эти материалы для того, чтобы следующие студенты смотрели, как, в каком формате делать видеоработы. А на сегодня это очень актуально, потому что, согласитесь, вот раз и перешел в дистанционный формат весь учебный процесс. От до школьного и до высшего образования. И первое, что нужно было любому педагогу, любому учителю, это как раз-таки материалы для дистанционного обучения. И здесь наши выпускники однозначно выигрыши, потому что у них такие материалы уже, в общем-то, на руках. Вот. Я думаю, это, это тоже серьезный бонус для нас. Я бы добавил еще, да, психологии, поскольку ну, к сожалению, уже сегодня было сказано, что на профиль психологии классической в этом году нет бюджетных мест, но я как понимаю, это некоторое такое свидетельство такой элитарности и престижности психологического образования, поскольку, ну, на мой взгляд, не нужно убеждать и показывать, что необходимость психологических знаний и психолога растет с каждым днем. Вот, и за счет усложнения жизни, да, и за счет того, что мы как бы вот имеем дело с теми же цифровыми технологиями, то есть помощь психолога оказывается нужна везде. Вот, и все-таки мне кажется, что аналогов вот, психологического образования в Казани как у нас больше нигде нет. То есть мы действительно сохранили вот эту школу университетского психологического образования, стараемся ее поддерживать. Вот, и помимо там, бакалаврской программы, то есть также есть несколько магистратур, посвященных там, психологии и семейного консультирования. Вот я уже говорил об уникальной программе психологии психических состояний. Да? Вот, то есть в этом плане, ну, вот, если действительно необходимы некоторые фундаментальные университетские знания в психологии, то, на мой взгляд, аналогов просто в Казани точно нет. Вот. Здесь хочется сказать, что вот именно та база, которую мы даем, она дает возможность потом уже специализироваться где-то в других областях психологии, продолжать с одной стороны научную исследовательскую деятельность. Да, мы в какой-то мере как такие академические психологи за это радуем, всегда радуемся, когда Психологи наши студенты проявляют какой-то интерес к исследовательской деятельности, вот, но и в то же время дают возможность такие фундаментальные знания потом и в практике использовать это, работать с практическими психологами, психологами-консультантами. То есть это тоже необходимо. К сожалению, иногда вот не хватает каких-то таких фундаментальных знаний для того, чтобы работать в практической сфере. Вот, мы стараемся ну, этот недостаток компенсировать. Угу. Есть ли психолого-педагогическое направление в магистратуре? Каким будет тест магистратуры с одаренными детьми? Да, есть. В данном профиле имеется магистратура. Она как раз таки так и, в общем-то, и называется. Магистратура — это «Психология инновационного образования и развития детской одаренности». Там тоже будет проходить прием дистанционно, будут также данные тестовые вопросы и мотивационное эссе. Также можно будет предоставлять портфолио свое тоже. Ну вот мотивационное эссе, портфолио, это все будет высылаться на почту председателя комиссии. Mm -hmm. А тесты будут уже программа сама будет проверять. И последний вопрос. будут ли реализованы в этом году заочная форма магистрской программы Консультативная психология. Да, будет. На этом мы заканчиваем наш эфир. Он прошел очень быстро. Вы смотрели «Инсталайв» с Институтом психологии и образования Казанского федерального университета. И сегодня на вопросы абитуриентов ответили доцент кафедры общей психологии Афанасьев Павел Николаевич, координатор приемной кампании Института психологии и образования Путуляна Рина Сергеевна и доцент кафедры педагогики высшей школы Семгатулина Татьяна Владимировна. С вами была Диана Шилова. До новых встреч.